Ну -мо, придется а, залезать. Но все-таки отрезал. О, Васька! А что ты делаешь? Лежу. а ты знаешь, когда у меня день рождения? Да, он 20 октября. Нет, он 20 числа каждого месяца. Васька, ты не обогрел? Нет. Так что, договорились? Всем привет ребята, сегодня так как Васька, я что у него сегодня день рождения, а мы не будем его расстраивать, я сделаю ему значок в медвестии, а лучше два, на случай, если один потеряется. Для начала мне потребуется отпечаток Васьки, значки, ножницы. И скотч и скотч так как сегодня у меня день рождения я должен сделать такое благодаря чему я стану королем но не просто королем а королем медведей так мне нужен листок. но где же мне его взять а вот он ну ⁇ мое придется а, залезать Это надо открыть. Э, э. Э, ох! тут листочки. Теперь надо достать. Э, э. Достал. Все, приступаем. Готово. Это уберем в стороночку и обрежем. отлично получается, гладенькая и красивенькая. Осталось взять ножницы, а до них тоже далеко. Эх, вот где они, ножнички. Эх, вот они. Эх, э, э, э. можно сказать, что достал. Так, ножницы я достал, теперь осталось от листка отрезать кусочек, чтобы сделать квадрат. Теперь отрезаем ненужные. Обрезаем.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 Готово! Снимем защитный слой. Готово! Настало время второго значка. Все, приступаем. Все как обычно. Готово. четко попадаю но все таки отрезал, осталось сделать из него о оригами М -м -м -м. о я придумал квадрат сделаем так я оригами сделал, теперь это осталось принести Моему Саше, ребята, второй значок я сделал за кадром. <свист> <свист> вот это тебе. Вот я тебе значков сделал, даже два. О, это очень хорошо. Ребята, еще не забудьте нажать на колокольчик, еще не забудьте подписаться на канал, еще как его там, лайк тоже нажмите, все, я пошел.